С вами снова Эллин и вы на моем канале. У меня вот такая магия Кульман. Это называется Магия Кульман. Мне не терпится распаковать. Поехали. Вот так. Здесь есть очки, и все другое. покажи так, очки очки вот такие будут влажные 3d эффект 3d 3d 3 да? покажи я вот такие, d эффект 3d вот эта штучка. Что это же? подставочка, наверное. Давайте посмотрим, кто это за кнопочку. Ух ты, она светится. Круто. И вот это что еще? Это основная часть, на которой я буду рисовать. А вот, что я еще в коробке нашла Вот это. Разные рисуночки, красивые Ну здесь э, э, три рисуночка На каждой стороне какой-то рисуночек Вот здесь ракета еще И вот здесь Это разные инопланетные какие-то И космонавты Разные планеты еще есть Здесь Я выбираю вот такой рисунок. Прикольненький. Теперь поставлю его за стекло. Так. Как-то вот так. Вот. Прикольненько. Открываем фломастеры и рисуем. Так, Где-то мы открываем. Вот здесь. Ух ты, какие яркие цвета. Ой! Ой! Скажет здесь. Вот такие фломастеры. Ну что, давайте рисовать. На рисуночку как раз есть те цвета, которые у тебя. Да, все цвета здесь. Надо разрисовать весь рисунок разными цветами, и тогда получится наш рисунок. Поехали! Ой! Если у вас не получается, здесь есть резиночка, которой можно стереть. Все готово, вставляю в подставочку. Вау! 4D эффект получился? Да. Круто! Это будет Очень круто! Очень круто! Сынка такая смешная в этих очках. Очень прикольно. Мне очень понравилась эта игрушка Круто, прикруто, прикруто Классная игрушка Здесь можно много, много таких рисунок рисовать И будет классно Ребята, если честно, очень классный эффект Действительно, как видно что Я она как чистила, бы в виртуальной реальности и видно хорошо через очки. Классная штучка. Нам да, да. понравилось. Да, да, да. И звездочка как будто три звездочки. У вас одна, а у меня три. Раз, два, три. Раз, два, три. Очень жаль, что этого не видно на камеру. Было бы круто, если вы тоже увидели это, как это будет 3D. Мне очень понравилось так рисовать. А если вам понравилось видео, тогда, конечно же, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Всех люблю и всем пока!